Модно говорить о неоматериализме и не очень понятно, что мы это называем. Вообще-то есть такое общее название. Новый материализм ⁇ это все. Новая антология, спекулятивный реализм, объектно ориентированная антология и, собственно, неоматериализм. Это, это один подход, но тогда мы не будем знать э, специфику. Я предлагаю посмотреть немножко по-другому. Но, во-первых, надо понять, зачем возникает, откуда появляется необходимость нового материализма и э, как бы, что это дает, в какой ситуации это возникает. Мы знаем, что критика идеологии, можно конечно начинать там, с канта, можно начать совсем недавно. Да? Наш недавний опыт это э, борьба с э, монопольными претензиями языка на описание политической реальности, ну и заодно жизненной реальности. И после 1968 -го года, а еще точнее после Отти, начинается постепенная деконструкция претензий языка. И э, чем дальше, тем больше возможно в языке различных конфигураций объяснения мира. И, соответственно, растет претензия на то, что в зависимости от того, как опишешь, так э, оно и будет. И тогда оказывается, что э, можно жить в разных реальностях. Но жить в разных реальностях это такой довольно гуманитарный подход. Можно по-разному э, описывать, и это становится игрой, скорее литературной, идеологической. А чем более отрывается от эта игровая вариативность, тем вдруг оказалось относительно недавно, тем грубее и э, репрессивнее становится наша действительность. Почему? Потому что. Э, Язык отрывается от действительности своей игровой формы. Что получается? Получаются всякие такие странные вещи, как вновь натурализация индивидов. Вновь появляются такие природные, естественные, неизменяемые там, законы капиталистической экономики, да? рынок сам все сделает. Что такое форме мышления? Это некий такой э, детерминизм, который вложен э, в социокультурно-экономические процессы, которые дальше спрашивать нельзя. Да? Рынок сам все решает. И, соответственно, в области политики, это, а, политика, практическая политика уходит от больших ну, теорий, и приходят к, например, теории борьбы элит. Это такая старая прохашистская теория, которая вдруг становится политической теорией для нашего государства, в Польше то же самое, и, ну, и, и даже в трамповских штатах это тоже начинает работать. И соответственно, что можно сделать? Нужно обратить внимание на то, что действительность зависима. То есть вернуть вот эту зависимость существования от описания и посмотреть, какими политиками, какими дискурсами форматируется существование. То есть вернуть интерес к существованию. И отсюда возникает новый материализм. Возникает он постепенно с конца... 80-х годов в разных теориях как феминистской философии, что нам очень важно, потому что это наследование, как феминистская философия, пришла к новому материализму, важно. Ну и в основном постдалезианском поле, как теория философии технологий. Но это философия и технологий это Мануэль Доланда, его Тысячелетняя история, где он берет как бы моделью технологическую организацию общества, соответственно, как общество не натуральное, не элитетическое, не платоновское, а общество строится по принципу его организации. Это, в общем, машинная организация. Дальше. Смотрим, куда он влечется. Да? Влечется он в большие теории политической организации, в теории военных машин и так далее. Что он теряет на этом макроанализе? Он теряет конкретное существование. Хотя его общая установка, дельвизианская установка, когда мы не можем смотреть на существование вне его формальной данности. Но она становится, в общем, такой коллективной. И дальше ну вот мы, я отделила да, 80-е, 90-е, так называемый простомодерн, литературную игру от современной проблематики. Да? То есть мы понимаем, что возвращение онтологии это возвращение ответственности за существование, за политическое действие. И это смещение фокуса, что мыслится и как мыслится. И дальше у нас оказывается вот этот большой спектр. Разнообразных теорий с понятиями великое внешнее, внешнее внутри, получаются эмоциональные онтологии, аффективные онтологии, феминистские онтологии и так далее. Как вот с этим быть? Есть, в общем, две. Если опереться на одного верх-критика, квир теоретика Майкла Урурка, у него есть довольно забавная статья, как анализирует, он анализирует как бы гендерные аспекты спекулятивного реализма и нового материализма. Он говорит, что вот, ну, как квир теоретик он, естественно, заточен на аналитике. Гендера, гендерных инструментов как бы в политической перспективе. И он говорит, что странным образом вот в, 90, в 2010 году вышел ключевой сборник ⁇ Новый материализм ⁇ и в нем доминировали феминистские исследователи, которые имеют большой опыт аналитики и работы в области феминистской И Из мужчин, ну это э, Брайдоти, э, Элизабет Гросс, э, Карен Барат. Из мужчин э, там оказалось только два человека. Тимоти Мортон, который занимается экологией и гиперобъектами. И, я не помню имени, э, э, э, исследователь деколонизации. Э, Изнутри теории деколонизации. Да? колонизации, не очень удачно получилось сформулировать. Но ладно. И, одно время, и через год выходит другой сборник, спекулятивный поворот. Спекулятив тон, который э, редактировали э, Харман, э, Смичек и еще кто-то. И там э, есть только. Э, Большой сборник, там больше 20 статей, и из феминистских философий там только Изабель Стинберс, которая ну, как бы является грандамой этой ситуации. Ее избежать невозможно, потому что она работала с Пригожином, она является одной из основательницей теории, Модусов существования на нее опирается латур. И вот есть такая фотография да? Стоит посмотреть, а что за этой картографией стоит. Да? Почему очень большая, хорошо разработанная финистая эпостомология оказывается а, как бы гетто. И тут нужно сказать, что вообще феминистское мышление, феминистская философия очень дискомфортно, И э, она всегда была дискомфортной, еще когда она не была философией, а была политической теорией. Э, мы это хорошо знаем, потому что изменение символических порядков и права, э, не при, э, ос, особенно когда... Э, меняется эта либеральная конструкция, когда гражданином, субъектом права является мужчина, потому что его собственность, его владение является правом, его образование, его право на политическое высказывание гарантировано социальной иерархией. Соответственно, вся семья слуги дети являются как бы, объектами его заботы. И как только меняется вот эта как бы, гендерная правовая структура, сразу оказывается, что нужно переописывать повседневность, сексуальность и так далее. То есть эта новая аналитика вторгается в то, что нам казалось ну, настолько интимно-естественным неизменным, и мы должны менять слишком много. Поэтому, как правило, вот такой вот заход, резкий парадигмальный переход, имеет потом качание в обратную сторону. Но ну, это, собственно, редукция к языку, который дозирует существование. И вот как это понять, это нужно как-то схватить образом, наверное. Да? Ну, вот представим себе, что кто-то едет в автобусе и видит, как движется улица. Кто-то стоит на улице и видит, как движется автобус. Да? Кто-то идет по автобусу и видит, что едущие пассажиры никуда не двигаются. Да? И э, э, что происходит? Происходит не изменение предмета, а изменение взгляда, подхода. То есть меняется э, как бы эпистемологическое условие и место, из которого мы описываем. И вот э, э, проблема феминистской философии в том, что она меняет вот это вот место. И э, тогда оказывается, что... Все знания, которые написаны из определенного места, и э, это место, в общем, привилегированного знания, э, оказывается в крайне дискомфортной ситуации. Вот теперь, не знаю, как это меня. Но вот этот дискомфорт очень неплохо описывает Марк Фишер, когда он пишет, что современная наша реальность дана как состояние дел, взаимосвязанное состояние дел. Это в критике, а в книжке. Капиталистический реализм, который является как бы парафразом на социалистический реализм, да, он видит, что э, с падением вот этих различных эпистемологических подходов он полагает, что как бы, социализм одна эпистемология, капитализм другая эпистемология, а с различием этих э, движения изменению подходов к политической теории э, породило вот некое однообразие, такое вот скользкое однообразие и натурализацию э, капиталистического реализма. И э, что здесь исчезает? Исчезает момент, что да, этот мир описан э, в сложной связанности, но эта сложная связанность может быть другой. И вот, значит, э, каким образом она может быть другой да? и тут у нас есть ага, возвращаемся к вот этому ландшафту да? всех новых материализмов значит как вернуть себе реальность или материальность спекулятивный реализм предлагает посмотреть, деконструировать мышление, да? вот то, что мы обычно получаем в интерпретациях, например, вернуть себе великое внешнее, выпрыгнуть из себя, реконструировать динозавры и захватить да, мир. Вот это не совсем то, не совсем правильно. Мне кажется, что Спекулятивный реализм и объектно ориентированная онтология да, они связаны с вот этой деконструкцией классической философии, то есть деконструкцией мышления, деконструкцией объекта. Но они идут школьным путем, то есть они работают в области от Канта до Хайдегера в основном. А школьный путь не предполагает э, снятие метафизической бинарности. То есть как там не прыгай, ты все равно будешь раб работать либо на субъекта, либо на объект, но ты можешь, конечно, э, заниматься деконструкцией. И вот эта вот единственная возможность, которую оставляет школьная философия, она, значит, вовсю используется двумя полюсами спекулятивного реализма. Со стороны МИИСУ она используется пересмотреть способ спекулятивного захвата, то есть мыслительного захвата реальности. Поскольку в классической системе... Объект, ну как бы не задается вопрос, каким образом и какими правами вы захватываете. Это есть некий такой целостный захват, я описываю эту реальность, и она должна мне соответствовать. Вот этот целостный захват сознания Миису как раз и разбирает на различные практики. То есть, оказывается, целостного сознания нет. Но есть, огромные, есть разные научные дисциплины. И все эти научные дисциплины обладают своей логикой, своим инструментальным захватом. И каждая из них имеет свои ограничения. Но этот инструментальный захват оказывается намного более дальним. Вот, например, математика как тренировка мышления в смысле логического воображения может дать такие объекты, которые и адекватно их дать, как бы реально дать, и даже материально, которые вообще сознанию как целостности не даны. Поэтому чем более мы инструментально препарировали разум, тем больше интересных материальных объектов мы можем получить. И это все только отказом от некой связности и целостности сознания. А другой вариант разрабатывает Грэм Харман, который говорит, что а давайте сориентируемся вокруг Объекта. Давайте попытаемся влезть своим мышлением в саму ну, как бы фактуру объекта. Посмотрим оттуда. И тогда оказывается, что объекты, то есть он выводит объект из субъекта, да? как бы дан сам, дан в своей бесконечности, в своей неопределенности, и в, во внутренних связях. Там, он пользуется понятием ну, там, четвероякая система связей, четвероякий объект. Но когда мы. Ну вот как бы насколько это возможно, и как объект может. То есть как сознание может смотреть, заглянуть во внутрь объекта. И какие отношения у объекта с сознанием... То есть он не прописывает процедуру, как сознание выпрыгивает из самого себя и прыгает вовнутрь объекта. И тогда критики говорят, что вообще-то это неолиберальная пропозиция, которая задает натурализацию объекта. И когда он уходит в свою бесконечность объект, то он тем более теряет свою вот, проблему. Да? Он приобретает свою политическую автономию или он ее теряет. Но вот как феминистки считают, что он ее теряет, потому что уходит поле, на котором может быть сыграна политическая полемика. Ну и иначе говоря, вот эти красивые хайдегерианские чаши и башмаки, которые вмещают бытие, народ и так далее, с, с критической позицией оказываются башмаками там, бедного человека лишенного, изолированного в лесу, бедного работника, там еще и старикаты. Да? То есть мы видим совсем другой подход к объектности. Да? Вот этот хармоновский пафос и пафос Хайдекера да, становятся таким очень политически вовлеченной критикой существования. Но и что, какое же место в этом занимает по новый материализм? Он оказывается наследником совсем другой традиции. Значит, эта традиция связана с, ну, естественно, с авангардом, как все, с теорией систем, с компьютерным программированием, с феминистским психоанализом и феминистской эпистемологии. Вот то, что я назвала, это все области знания, исключенные из привилегированного философского дискурса. Как бы они могут быть частично инженерными, частично прикладным психоанализом, частично критикой науки феминистской эпистемологии, но они не являются философским мейнстримом. И это не их проблема, да? это проблема философского мейнстрима. И вот э, они делают попытку э, зайти через новый материализм, то есть ввести вот этот вот набор новых аналитических инструментов, новых подходов и ввести в философию, вернув материализм. Но ну, а теперь, значит, возникает проблема, а что у нас в материализм? Ну, как бы материализмов у нас много разных. но Я просто повторю как бы, упрощенную схему. Есть метафизический реализм, который предполагает и ну, 17 век, например части 18 когда группа экспертов определяет что является природным объектом эта модель очень похожа на монархическую систему управления объект речелева пустота объект народ объект подданные И значит, что в этом главное? Чтобы выйти к метафизическому материализму, нам нужно сделать всего лишь одну очень жесткую базовую эпистемологическую процедуру. Нам нужно сказать, что объект и субъект навсегда и обязательно разделены. И дальше мы должны наделить привилегиями мышления субъект. Объект попадает в систему тождества и описания. Ну соответственно, природа, это мы, мы понимаем, что. Да? Мы понимаем, что природа имеет свои законы, которые мы в ней открываем. Да? Тогда, это не, не, тогда природа становится ну, как бы ресурсом таким, который мы точно знаем, как с ним работать. Да? Можно там реки повернуть. И э, этот метафизический реализм меняется, но ну, он, естественно, э, все время э, возникает, особенно в э, таком политическом мышлении. Например, э, в 20-е годы убрать класс, классовую социальную структуру, многие э, политики ну, такого вот... Э, политики-исполнители, не теоретики, понимали, как убрать, убить непосредственно класс, чью структуру нужно убрать. Да? Но то есть, это остатки метафизического мышления, которые вообще, по-моему, очень опасны. Да? Потому что это, во-первых, самоубежденное мышление, которое устроено на определение разных существований. Есть другая модель материализма, которую мы называем эстматом, которую придумал, собственно, как бы Маркс. Это Маркс после Канта, когда есть социальная структура, социокультурная и политическая модель, которая соответствует определенной эпохе, и она имеет определенную как бы емкость, интегративную способность для невключенных существований. Если она может при помощи профсоюза наделить рабочих достойным существованием, с ней ничего не происходит. А если она не способна взять это существование, то избыточное, а избыточное он называет материальным, становятся как бы революционным классом. Да, и революционный класс ломает всю как бы, идеологическую, политэкономическую модель. А дальше оказывается, что вот этот ура, в этом есть некий момент ура материализма. Потому что... Модели и, или как бы системы культурные, э, политические, э, социально-экономические, они не могут устанавливаться как бы, на раз, сразу после слома. Дальше оказывается, что вся модель проваливается в упрощенную репрессивность. И э, о чем, собственно, э, говорила. Я, как бы, я сторонница материализма, <смех> Но о чем говорила поднявшаяся трансцендентальная философия в XX веке. И они составляли до теперешнего момента, или там до постструктурализма, до постмодернизма, составляли оппозицию. Системные связи представляют ценность. Их... Они развиваются внутри себя, их нужно как-то формализовывать. Вопрос, как их формализовывать, был крайне сложным для 20-х годов, для периода авангардных революций, но он стал проще, когда в качестве формализации был принят лингвистический поворот. И вот лингвистический поворот позволил переосмыслить какие-то другие существования, но одновременно он поставил фильтры на существование многих. Да? И мы хорошо знаем, что, например, в Лакановском психоанализе установлен фильтр на существование. Да? Это делается следующим образом если кто-то со стороны психоанализа захочет помочь значит существование по Лакановской модели, да, оно в виде во, во время ста, собрано во время стадии зеркала. Стадия зеркала это образ, который ребенок находит, определяет к себе таким образом перекрывая дальнейшие Девиации существования есть конкретный образ, который уже как символическое поступает или представлен в языке. Язык является, как бы, вот этот образ происходит, является отрывом от разнообразного существования. Да? И дальше все уже происходит в области языка. Язык имеет такую структуру, которая определяется фолическим назначающим, соответственно, внутри, называется большой другой, внутри языка есть определенные порядки. И внутри этих порядков должен циркулировать вот этот изначальный воображаемый целостный образ. Что происходит с существованием? Оно как бы вытесняется, оно поступает только через травму, через да, избыточность, оно тонет в неком инцестуальном существовании. Да? И одновременно материнское сближение с существованием, сближение с матерью, это инцестуозные отношения, которые не имеют отношения ни к политике, ни к культуре. Вот, соответственно, нужно было вытеснить существование при помощи языка и психоаналитических моделей. Этой же проблемой занимались, я недавно нашла статью, Мэрил и Яко Хин, Хинтика, они в 1983 году написали статью Как язык может быть сексистом. А, э, э, ну, понятно, это феминистский подъем в Америке, все об этом говорят. Как понимается феминизм у них? Это, ну, то есть сексизм у них. Это не оскорбление феминисток, это не унижение конкретных женщин. Это, структурная, это проблема структурной лингвистики. В чем она выражается? Ну, примерно в том же, как и Лакана. Да? они разбирают модель и даже не структурной лингвистики, а теоретической лингвистики в большом смысле и логики возможных миров. А согласно логике возможных миров, Существуют, или как бы теоретической семантики существуют, жесткие связи, ну, ну как бы организованные связи внутри языка. Соответственно, внутри языка есть способ верификации какого-либо означающего. Если... И что тогда получается? Да? Мы описали какое-то явление, какое-то существование. Мы его верифицировали на логиках языка, то есть тех порядках, суще... порядках описания, которые у нас есть. И мы говорим, что так оно и есть. Да? То есть язык вот в такой теоретической модели рассматривает любое существование по квайну, как связанное переменное. Вот есть некое существование, мы можем не знать, что это такое, но оно существует только в том случае, если оно попадает в сложные семантические связи. Оно может быть обсуждено, верифицировано, политически включено только в том случае, если это связанная переменная. А э, Марила Яка, а Хинтика это один из э, пяти, наверное, э, значимых логиков, который переводил классическую логику на неклассическую. И, значит, они говорят, а вот у Шекспира есть такой, э, такой эпизод. Тетушка говорит своим сыновьям, вы идете на бал в замок, пожалуйста, будьте очень вежливы с девушками. Потому что вы не знаете, вдруг она завтра станет женой принца, а послезавтра твоей королевой. Соответственно, девушка это не связанная переменная. И... Ее определить совершенно невозможно <с, <с, до тех пор, пока она не будет ä, означена и представлена вот в эту ä, семантическую структуру ä, существования. Вот. И ä, так... Ну, еще мне эта статья нравится ä, просто наездом на... Ä, Крипки иквально, потому что это вообще очень редко встречается, такие ну, могучие логики. Крипте защищает в логических моделях твердые диссигнаты, у него это называется, то есть некие базовые, такая структуралистская модель, базовые значения, которые невозможно преодолеть. Но в эти базовые значения попадает не всякое существование. Но поскольку логику редко критикуют изнутри логики, для этого нужно выйти на какую-то другую позицию, то оказывается, что изнутри феминистской эпистемологии можно критиковать логику. И если кто-то хочет, я могу эту статью прислать. Я ее на Зайхальдову. Вот, значит, мы подошли к проблеме, каким образом вот это существование можно вернуть. Но вернуть не через оппозицию субъект-объект, сознание-объект, не классическим способом, а как-то... То есть сознание можно деконструировать сколько угодно, но не факт, что политическое существование там возникнет. Да? И не факт, что логикой МИИСУ можно работать в политической области. Хотя как бы из Дереда была та же самая проблема, очень долго спорили в 80-е, 90-е, даже нулевые годы, можно ли деконструкцию Дереда считать, приспособить к новым политическим теориям. И может, про что там как бы, разговор? Дорида деконструирует язык. Он его деконструирует на рубеже перехода от языка-идеологии, от моноязыка к игровому языку. Для того, чтобы его деконструировать, ему нужно прежде всего убрать целостную связанность языка. И превратить язык в грамматологию. То есть показать, что язык оставляет не большие нарративы, а следы, которые маркируют разные ситуации разного вида существования. То есть превратить язык в, ну, в дату. Собственно, да? И, то есть язык, который собирает следы, следы различных то есть язык который разбирает предыдущее сконструированное существо разбирает и у нас остаются как бы строительные инструменты а исчезает та форма реальности и вот как бы политизация юридической э, деконструкции произошла уже в сфере технофилософии. И один из важных подходов, это работа... А, ну, во-первых, это, конечно, манифест Донны Харовой, потому что она предположила, что в новой технологической ситуации Опосредование, как бы мир опосредуется и конструируется уже не языком, а новыми, новыми машинами. Соответственно, основной принцип это принцип программирования, то есть работы с данными и с алгоритмами. И тогда оказывается, что лингвоцентрическая парадигма очень меняется. 80-е годы на технологическую парадигму. Меняется на уровне всего. На уровне логик, потому что программистские логики работают с данными, то есть со следами. А то, что мы оставляем, все эти данные, это данные не о нас как целостностях, Это данные о нас как разного рода видов, как следов деятельности. И, соответственно, вот в этой, в этой вот новой антологии... Она, она говорит, что произошел этот переход. Мы находимся в другой антологии. В этой антологии есть, ну естественно, чтобы сюда войти, нужно переосмыслить машины, это больше небольшие боевые, это уже микро, переосмыслить телесность, потому что телесность раньше противопоставлялась машинам, технике, а теперь не противопоставляется, мы не знаем машины внутри, тела в технике, потому что уровень взаимодействия и передач, дата передачи, это уровень, в общем, операции. Да? С различными операциями мы теперь можем мыслить. Собственное тело, оно собирается из разных операций, там, взглядов, диалогов, взаимоотношений. То есть я не могу, например, определить себя до тех пор, пока я не увижу других людей и по отношению к ним, я могу построить собственную границу. Это, в принципе, другой тип объективации. Если раньше я была представлена как воображаемая целостность, которая представлена языку и включена вплетена в язык, то вот у меня определенный набор инструментов. И теперь я представлены через следы, и я вообще, меня уже как бы и нет как воображаемой целостности, но <coughs>, есть ä, разнообразные варианты сборки меня. И, ä, соответственно, что это за сборки, откуда она их предлагает брать? <coughs> Они э, работают на э, всех уровнях. Это не э, рациональная научная сборка, это не ну, объект прекрасного искусства, потому что как бы, там э, вся вот эта предыдущая дисциплинарная э, логика изолированных дисциплин, там, этика, эстетика и так далее, они начинают как бы, проваливаться друг в друга. И э, она предлагает понятие киборганический семиозис. Это, э, это вот трудно определить, что это такое, но мы находимся. Откуда брать вот эти логики из коммуникационных скандалов? Скандалов, например, по поводу сексизма. Мы берем из science fiction из гибридизации собственной телесности. Ну, понятно, что протезирование, химия, психоделическая химия, нейропрепараты и так далее, это, в общем, это то, что не имеет смысла рассматривать на уровне природный объект меня, получает нечто со стороны там, гриба мухомора, и, и вот она вся система да? и получает некие привилегии. Я, вот сама сама моя, моя персональность будет конструироваться в зависимости от множества воздействий социальных, политических, биохимических технологических и так далее. Соответственно, это позволяет ей построить другие границы между видами. То есть, как бы вид человеческого, он строится на некой воображаемой особости человеческого с наделением определенными инструментами ну, сознания и речи. А если мы работаем в органическом симеозисе то соответственно мы э, можем иначе рассматривать э, как бы функциональные ансамбли то есть э, мои отношения там, с э, цветами на балконе Могут представлять некую системную целостность. <с> Потому что ну, мы в одном месте, дышим одним воздухом, мы все время вместе, у нас есть эмоциональные отношения, но это еще не политика, да? это уже фиология. А для нее политика, естественно, э, в Вход в политику, ну, она биолог, это вход через экологию и через э, критику научных дисциплин. Ну вот, например, мой любимый пример, извините, я его часто рассказываю, сейчас вам придется еще раз услышать. Когда она анализирует эмбриологию и иммунологию, она говорит, что на каком языке они описывают свой объект, и как они строят свой объект. Она анализирует науку 60-х, 80-х годов, да? то есть до перехода, до ломки эпистемологической. И там полагается видеть эмбриона как ну, некую биологическую целостность, отдельно от матери. Соответственно, мать... Классически с 19 века мыслится просто как место машина. Соответственно, теории, которые возникают, новые теории иммунологии, они должны описать вот эту вот особость, вот эту несводимость тела матери и тела ребенка. Тело матери, понятно, уже деиндивидуализировано, у нее не может быть никакого участия в этом процессе. Соответственно, она уже не заведена к месту, но у нее есть еще иммунная система. Эта иммунная система как-то связана с младенцем, и нам мешает вот эта вот циркуляция. Да? Соответственно, что нужно сделать и получить э, Нобелевскую премию э, иммунологу? Нужно сказать, что иммунная система ребенка, э, как индивида, нужно же доказать его индивидуальность, отдельность, должна быть автономна. Чтобы быть автономной, э, она должна победить иммунную систему матери. То есть там идет война между, между иммунными системами, война за еду, война за ну, все что угодно. Она, вот, как бы, она естественно, говорит, что ну, это же какой язык. Да? А для получения Нобелевской премии было достаточно верифицировать этот язык. И как мы говорили, что значит верифицировать язык, это Связать параллельные дискурсы. Если дискурс научного объекта иммунологии работает точно так же, верифицируется дискурсом какой-нибудь какой другой научной дисциплины, а также с дискурсом политического доминирования, а также с дискурсом патриархальной семьи, то значит он точно правильный. Потому что он э, логически верифицируем, значит, он наделён логикой. А все, что является несвязанными переменными, всякие девушки шекспировские, они обозначены маргинальными значениями. А маргинальные значения, они для того и маргинальны, что они не встраиваются в ряды смысла. В логические ряды. Соответственно, отсюда получается ну, э, логика феминистской эпистемологии, она, она же иррациональна. <смех> То есть э, до, до тех пор, пока мы зависим от, э, от этой внутри дискурсивной логической модели, мы не можем ввести как бы новый научный объект. Ну и этим занимается э, феминистской эпистемологии и феминистский СТС. А я вообще долго говорю? Мне как еще вводить? имена? 50 минут ровно. 50 минут ровно. Ага. Ну и вот здесь возникает еще одна интересная система. Не так, но ну, несколько лет назад. Люси Сачман, одна из основательниц СТС, Science Technology Studies, и одна из основательниц феминистской СТС, которая как-то ушла в сторону. Она написала книжку Феминистской СТС, специально, чтобы вернуть тот особый взгляд, про нее. Мы обычно знаем, вот, спасибо Денису Севкову, он любит рассказывать об СТС, прямо начиная с Люси Сачман. И с того момента, как она явилась в фирму Xerox и стала исследовать Xerox как особый аппарат. Вот, то есть, что она стала исследовать, не то, как в нем устроены там, шпунтики и так далее, и как много он может копировать а как меняет, вообще зачем это нужно людям, как они с этим, этим пользуются, а что меняется в социальном устройстве коллектива с появлением серокса и какие новые практики, ну, не знаю, знаний, исследования заботятся. То есть она подошла к технике через расширение практик. Да, расширение понятия техники. То есть техника это не вещь, а техника это способ организации гиперобъекта, который никогда не дам в своих конечных формах, а он постоянно конструируется на уровне различного рода как бы, деятельности, агентности, вмешательства. И э, для нее, это у меня был очень смешной пример, а, вспомнил. Э, хорошо ксеркс, а если искусственный интеллект, и дальше она начинает рассматривать, как же вообще появился концепт искусственного интеллекта, и идет в историю... Э, как бы откуда идет вообще вот этот концепт в том виде, в каком он вошел в технологию. И насколько я помню, он идет, я не помню уже авторов, но был такой проект ⁇ Сайк ⁇ то есть энциклопедия, который задал нормативы искусственного интеллекта, как они это делали. Но вот тут как бы, сам, что мне нравится, сам сдвиг взгляда, которые практикуются в да, феминистской эпистемологии, делают все очень смешные. Да, вот этот э, как бы юмор. Да, ребята на полном серьезе, 20 ну, человек 20, э, собрались вместе программисты и стали придумывать искусственный интеллект. Да, откуда они его стали придумывать? Из собственного опыта. А, собственный опыт... А, молодых людей с унифицированным существованием, но ну, как бы живущих на всем готовом, не имеющих никаких социально-политических проблем и, надо сказать, особых культурных потребностей, они рассматривают, задают концепцию интеллекта как решение задачи. Соответственно, задача, откуда встает. Но решение задачи им известно. Это эффективность, скорость просчитывания. просчитывания и, ну, и, собственно, вот, этот, вот, вот эта модель, она, как бы, естественно, она все время критикуется, деконструируется, но она, тем не менее, лежит в искусственном интеллекте. Да, то есть мы имеем еще один, один ход вот этой а, редукции к определенного рода практикам, редукции существования к определенным привилегированным практикам. Соответственно, убежденность, внутренняя убежденность, что эта редукция сделана правильно, что она истинная, может быть разрушена, если мы показываем, как она сделана. И показываем ограничения в сделанности. Ну вот, собственно, это и есть критика, ну, СТС, это же критика, да, СТС, в общем, критическое культурное вторжение в технологии. И, э... А вот здесь какие-то сомнения возникают, честно говоря, uh -huh. в связи с, ну, с Хайдегерианской критикой э, техники. Если я правильно вспомню, Хайлигер да, говорит нам, что мы сейчас машину понимаем, вот мы говорим про искусственный интеллект, мы сейчас машину понимаем как человека, там говорим про какую-то память, про что-то еще. Потому что мы задолго до этого человека уже поняли как машину. То есть и мы должны вернуться к декарту, увидеть, что уже там вот эти животные, автоматы, в общем, вся эта жизнь автоматическая. Уже там э, человек, в смысле своего вот, природного бытия, был понят как автомат, как машина. И уже только потом он эту свою машинность внутреннюю проецирует на машину, как бы вновь встречную. Uh -huh. И в этом смысле э, действительно ли, э, когда эти молодые люди ставят перед искусственным интеллектом задачи, вот, они э, его таким образом определяют? Или они на самом деле сами уже так определены? Задолго до этого и.. Ну, конечно, они определены, но определены... сами, да, да. но вопрос, да, а как что значит сами? Да? И они определяют себя как э, самоданное э, идеальное существование. Да? То есть вот это вот сама, а, э, сам акт определить себя, то есть ввести свое существование в норматив. И именно свое, не задаваясь вопросом, а насколько вариативно существование. Да? Это, ну, это не столько э, превратить себя в машину, сколько просто в, э, редуцировать существование ну, да, к определенному коду. Ну да, в общем, здесь нет противоречий. Мы можем попробовать пойти к статьям. Ну вот я хотела как бы вот это все на самом деле были вводные части, потому что я хотела рассмотреть подход Вики Кирби, вибрирующая материя, объединив его с подходом Бара, и посмотреть объектно-ориентированный феминизм, что меня в этом интересует. Это же как бы все начинается я не, не работаю в области истории и философии а хожу по полю которое только чуть-чуть обозначено размечено и соответственно меня будут интересовать разница между двумя феминистскими направлениями внутри философии мы как бы понимаем что они отказываются от классической диспозиции мы понимаем что они находятся где-то в середине что они все э, связаны с этой нашей ультрасовременностью, э, программированием, э, новым концептом объекта новым концептом действия слова субъект у них уже давно нету и э, дальше возникает вопрос да, они между собой делятся да? некоторые ставят на на аналитику процессов э, операций а некоторые э, ставят на э, традицию критики объективации да? ну понятно что Традиция, культурная теория, женская объективация ⁇ это очень старая штука с большим количеством роскошных достижений. То есть мы после того, как равенство прав возникло, еще очень долго в быту, в искусстве, в эстетике женская рассматривалась в виде объекта для взгляда. Особенно хорошо это в кино. Но... Лора Маури и так далее, а, э, мы до сих пор знаем, но как бы меня до сих пор э, как-то э, режут, когда я смотрю, например, фильм Висконсия, э, затмение Героиня там вот дышит, она ничего не говорит, она дышит, она вот э, э, так э, сексуально переливается перед экраном, и мне очень трудно выйти к ее э, к ней самой. Да? Несмотря на то, что она совершает серию истерических поступков, уходит от одного мужчины другого другому. И, кстати, вот в фильме Юльский дождь там другая героиня. Но как бы вот это все равно критика объективации есть, и более того, есть политическая критика объективации, которую мы сейчас все время видим там из телевизора или вот из фрагментов в ленте фейсбука да? вы отдельное существование мы вам ничем не обязаны мы вообще не просили вас рождаться да? Со -э -э, соответственно это, это та же самая как бы объективирующая логика которая которая может быть везет в работу и вот позапрошлом году вышла книжка «Объектно-ориентированный феминизм». Она вышла из длительного семинара многолетнего, который начинался там почти 10 лет назад. из Был создан общий семинар между феминистскими и и объектно ориентированными философами и э, теоретиками э, технологии игры э, Ян Богост. И э, они встретились, потому что открылось какое-то э, новое поле аналитики и попытались собрать э, инструментарий. И первое, с чем они столкнулись, это история про кроликов. Да, вот они, а, да, один из, да, это было как-то связано с объектно-ориентированной антологией, и собирались как бы передать объектно-ориентированной антологии рамочную структуру для этого семинара. И э, для того, чтобы значит, это иллюстрировать, э, Ян Богост, э, он много занимался теорией, теорией игр, он решил сделать такую замечательную программку поисковую, которая ищет объекты. И эти объекты он, он хотел показать, что они могут быть... Э? Изображение объектов, да? Ну да, изображение объектов, что они могут быть разные. То есть его как раз как теоретика игры интересовала вот эта вот... Э, возможных миров да? но они его интересовали примерно в той же э, перспективе как вот например э, брэдбери интересовал эффект бабочки да? Знаете, этот рассказ там, э, люди путешествуют э, в прошлое э, нечаянно раздавили бабочку когда они вернулись все изменилось да? вот как бы маленькое изменение в системе ведет к изменению большого но получилась совсем другая история, значит, он набрал объекты, ну, имидж-генератор, там разные объекты, и вдруг появляются значит, эти сексуализированные женские тела-кролики. И, и интрига в том, что там по или кто-то показывает это у себя в университете. И это видят преподаватели феминистских дисциплин. Там же даже ректор, по-моему. Так... Ага. И э, ее наезд сразу что объектно ориентированная онкология, это вот и есть та самая жесткая объективация виктивного э, тела. И, а дальше что, что с этим делать надо? Да? У нас же объектно ориентированная антология, новая великая философия, которая решит все проблемы. И, и Богост с, решил убрать, поставить фильтры на э, кроликов, на женское, на сексуальное. И как бы Кэтрин Бихар, которая пишет эту статью, и она как бы, эту дискуссию. Она говорит, что антология получилась не только объектная, но еще и очень бедная и очень плоская. То есть такой ход, то есть делается еще одна редукция идеополитизация. То есть все политически неудобные, этически неудобные существования должны быть исключены. Вот отсюда начинается как бы проблема. А, э... Да, и причем как бы вместе с ними пропадают и кролики, которые, в общем, ни в чем не виноваты. Настоящие кролики. А что осталось на всходному Белое поле. Но, э, в, в сухом остатке как, проигрыш объектно-ориентированной онтологии, потому что и пересмотр понятия, а как же производится вот эта объективация, как появляются объекты. По хармону значит, они сами даны, они внутри себя, они бесконечны. А тут вдруг оказывается, что объекты даны здесь, они политичны, объективация это уже эксплуатация, и что и это уже инструментальность, но не в смысле там такой инструментальности это молоток всегда под рукой я его не вижу или в смысле да как раз он смысле, ломается он ломается и я его замечаю но тут получается еще один. значит вот это вот инструментальность то есть незаметное конструирование политическое конструирование объектов но плюс еще обнаруживается что инструментальность не Прикладная, а онтологическая. Соответственно, объектно-ориентированная онтология будет работать только в том случае, если ее радикально пересмотреть. Кроме того, откуда она возникает, какая тут вот аналогия может быть, для верификации, да? и Катрин Бихар говорит, что она возникает из объектно-ориентированного программирования. Объектно -ориентированное, Харман отрицает, объектно-ориентированное программирование это способ задания, задания объектов под один принцип, под одно... Как бы под э, какую-то форму, при помощи которой можно все эти объекты выстроить в ряд. Соответственно, если там не задана вот эта вот, э, форма програ программируемая, то объектов не будет. Да? И тут мы сразу вспоминаем огромное количество там статистики, как э, прокладывают у нас хайвей по Дворцовой набережной. Опросив сотни тысяч молодых автомобилистов, и придя к выводу, что именно там должен быть Хайвей, и не опросив, естественно, туристов, бабушек с внуками и так далее. То есть создается, ну, создается прецедент просто политической дискриминации да, огромного социального большинства жителей. потеряла. Ну, как бы кто читал, вы можете э, включаться. Mm -hmm. Ну и вывод примерно такой, что заниматься пересборками э, объектов. Э, и как бы деконструировать, деконстру, если субъекты еще можно как-то деконструировать, то объектность деконструировать невозможно. Лучше признать, что мы антологически даны друг другу в качестве объектов. Тогда у нас получается более спокойная философская аналитика, потому что объектность тогда может быть распознано э, культурно-политическими э, средствами через... Э, ну, ч, э, ну и в том числе через аналитику, каким образом собираются данные, вводятся алгоритмы и так далее. То есть как бы антология сдвинулась, но я как бы... Я уже не буду говорить про Кед Бейбарат. У них примерно те же самые логики, то есть они приходят примерно к тому же самому выводу, но идя через радикальное снятие объектности и субъектности тоже, да, вводя множественную агентность, которая. Я не буду, потому что там будут проблемы с материализмом и феноменологией, как они друг друга входят. Это длинная тема. В общем, мы приходим к тому, что как бы антология более, ну, во всяком случае, в новом материализме более не является описанием того, что дано в классическом смысле, не является описанием стабильным. А является, скорее, аналитикой процессов и, <смех> и множественных факторов. Да? И, тогда перед нами проблема. Как эти э, процессы, которые принадлежат гетерогенным областям, там научная логика, эмоциональная включенность, э, там, э, случайность, э, все объекты научные объекты физики для Барад очень сильно связаны с политикой 20-х годов, с еврейской бедностью ученых 20-х годов, с гендерным с тем, что физика тогда имела строго гендерное да? Физиками могли быть только мужчины, очень часто евреи и очень часто бедные. Соответственно, каким, об... и, каким образом можно было прийти к идее вот этого корпускулярно-волнового парадокса, не имея крайней формы неустойчивости, политической неустойчивости реальности. Да? Первая мировая да, революция, финансовый коллапс. Просто если бы этого не было, эта идея бы не, не могла пробиться из маргиналей языка в какую-то даже минимальную логическую научную дисциплину. И она и факт не могла пробиться до 80 х годов, потому что физики, квантовые физики друг другу говорили, заткнись и считай. И, соответственно, теперь мы понимаем, что не имея вот этой классической антологии, переходя в неклассическую, мы имеем дело вот с, этими, с этой сложной агентностью, которую некоторые как бы, феминистские философии описывают как эмоциональная онтология, там, эффективная онтология. Может быть, в ХЖ выйдет веселый текст Сары Ахмед, который мы туда послали, если у них все срастется, о феминистках, о Killjoy феминистках феминистов которые э, зануды и убивают э, как бы ясность и радость, привычную радость жизни. То есть у нее вопрос, каким образом вот эта эмоциональность влияет на изменение отношений внутри реальности. Каким образом сопротивляюсь, и можно сдвинуть реальность. Но ну, это через эмоциональное. И как, как тяжело, когда идет эмоциональное сопротивление внутри семьи, внутри научного коллектива. Вот. Ну, я, в общем, привела к проблеме. А, а дальше вот.. Дальше проблема рассыпается на необходимость коллективной работы. Mm. можно спросить, какие можно выявить различия между агентным реализмом и объектно-ориентированным феминизмом, если так очень много общего? Mm. В смысле объектно-ориентированной антологии? Объектно-ориентированным феминизмом и агентным реализмом. Ah. Какие? Mm -hmm. Mm -hmm. Но поскольку агентный реализм, это концепция Борат, она квантовая философиня, ну, в смысле кванта, квантовая, иссле, те, теоретик физики, и наследует феминистские эпистемологии, я считаю, что это первая очень серьезная дисциплина с ярко выраженной другой позицией входа. Философия. Но то же самое, что можно говорить о фен феноменологии, можно говорить о феминистской эпистемологии, на мой взгляд. А, значит, для нее объект не, не дан в своей начальности. То есть она предпочитает не видеть объект, как он есть. Потому что он для нее никогда не есть, он всегда может быть другим. Вот это вот как бы мышление физического парадокса, то есть радикальная возможность другого описания реальности, заставляет ее вообще выплестить из поля зрения объекты. Они для нее всего лишь как некий продукт работы каких-то аппаратов, то есть практик конструирования, но практики конструирования у нее не лингвистические, а политические, социальные и еще материальные в том смысле, что объекты помимо участия субъекта между собой взаимодействуют физические объекты. Соответственно, то, что мы получаем, мы получаем результат взаимодействия. И это вот и есть вот эта новая феноменология, когда не объект поставлен сознанию, а сознание вместе с разными нечеловеческими объектами может завязаться в какую-то системность на время. И эта системность может произвести... За счет внутренней связи может оказаться, то есть может произвести, наверное, какой-то еще один объект. А этот еще один объект, это, собственно, наша реальность. То другой способ мышления, мы входим в нашу реальность. И видим, что она сконструирована различными способами. Соответственно, что в ней множество агентов. И э, мы не можем выбросить ни, э, никого из э, ни, ни, ничто из этой агентности. Но мы можем э, включаться, анализировать то, как мы договариваемся с с компьютером, с дискурсом, с научной традицией, с расписанием в этом помещении. И тогда наше действие оказывается одновременно антологическим и этическим, потому что вот эта вот множественность связей, если мы фокусируемся на ней, то мы предположительно можем сделать как бы другую форму объективации реальности да? то есть мы ну то есть иначе говоря я не прихожу сюда и не Делаю замечание Стаси, что она забыла написать объявление. А я понимаю, что вот эта работа по написанию объявления является частью как бы вот сложной, сложного конструирования там реальности нашей встречи. Да? И реальность на этой встрече она не закончится. Все, все ошибки, которые я налепила, я пойду продумывать. Ну, то есть она не закончится для меня и может быть еще для кого-то. А, и, и вот и дальше тогда вопрос, да, э, как бы баратовская феноменология агентная или э, объект, объектный феминизм, э, что э, ну, как бы вроде две разные логики, да, два разных ареала. Они начинают друг с другом э, полемизировать. Но сначала они, конечно захватывают последние там по-моему 10 лет идет за передел философского пространства между спекулятивными реалистами и неоматериалистами или неоматериалистками потому что они в своем производят конференции мероприятия издают книги и вот как бы сейчас становится понятно что да вот здесь есть раздел то есть для того чтобы как бы вникать дальше, мы уже не можем сказать, что новый материализм, это вот как бы, вот это оно все, вся новая онтология. А дальше мы видим раздел да, внутри нового материализма. Как бы раздел э, в сторону деланда и технологизации операций, и в сторону как бы, феминистского материализма, э, в сторону гетерогенного усложнения операций. То есть э, если... Доланда не дочитала, не доизучила, да? я не знаю границ доландовской логики, хотя я их пытаюсь выследить. Но во всяком случае, проблема будет другая, вот как бы феминистская. Феминистский новый материализм стоит перед проблемой, как пересчитать функции. И мы это очень хорошо видим, потому что каждая новая философская работа она, э, включает какую-то новую практику эмоционально-эффективную, э, э, материнскую, политическую, этнографическую и так далее. Ну, Ганмари Мол, например, да, как бы понимание технического объекта через включение любви, работы сообщества, дары и так далее. Вот, как бы... Как вот. И очень возможно, что объектно ориентированный феминизм может стать политической теорией внутри нового материализма. Потому что э, работать с э, Хирби и Барат теориями, это, э, как бы все время расширяющегося количества агентов, э, наверное, может только какая-то философская антология. Хотя, у, э, хотя при этом... Барат э, в, изучается на э, квир-кафедрах. Mm -hmm. То есть да, она изучается именно как э, прикладной политический теоретик. Почему-то. Я думаю, за счет материальности фильма. А можно спросить? Очень интересная тема лекции, но странным образом вроде как получается, что... В той как бы, теоретической картине, которую мы сейчас здесь вместе рисуем, марксистский материализм, истмат, исторический материализм, оказывается каким-то образом заброшен. И вроде как бы совсем и не нужен как бы, кажется, там, разделение труда, политэкономия. Почему они как бы немного не здесь? И правильно ли мне так кажется? А это первый вопрос. А второй, если можно, больше типа к организаторам, что ли?